Достаточно часто ко мне приходят люди, говоря о том, что я во всем виноват. В это время я часто вспоминаю определение слова вина. Вина это социально одобряемый феномен, который позволяет ребенку в кратчайшие сроки понять и принять культурно-исторические особенности. Ну, здесь я чуть посочиняла. То есть, особенности поведения и то, что принято в данной семье и местности. То есть, у родителей задача культуру передать ребенку. И тогда культура семьи, культура страны, культура нации и так далее. И как часто мы слышим, ай какой ты бессовестный. У меня тут есть молодая семья, которая воспитывает детей. Иногда я слышу такие фразы. ай ай ай ай ай Естественно, здесь текста даже нет. Но ребенок точно знает, что он что-то сделал не так. И в ответ я слышу... То есть ему уже почти даже стыдно. Потому что вина истек ходят парой. И в принципе-то ему не было стыдно. Но ему должно быть стыдно, потому что он же сделал так, что мама расстроилась. Есть у меня такая поговорка. Вина у прокурора. Ошибки в русском языке. Вина очень часто, когда я спрашиваю у людей, попробуйте... Да тоже посмотреть это, они обычно говорят где-то в голове. То есть это так называемое социальное чувство в природе просто не существует. И на вине э, строится воспитание. За то непродолжительное время, которое нужно воспитывать ребенка, мы успеваем ему рассказать только то, что нельзя. А, то, что можно, во-первых, он сам определяет очень часто, а, а то, что нельзя, сначала это идут очень такие опасные вещи, типа пальцы в розетку. Очень многие не сували пальцы в розетку, но знают, чем это чревато. А вот, а, поэтому, когда вы вырастаете, да, когда вы становитесь взрослым, а, позвольте этой семейной вине от вас отойти подальше вы уже взрослый человек вы уже выработали критичность мышления вы уже прекрасно знаете что можно что нельзя и уже тот ребенок до которого доносили информацию вырос всю эту информацию взял и сделал И очень часто подобного рода вещи в дальнейшем начинают уже жить самостоятельной жизнью когда на эту работу мне нельзя. А, таких денег мне нельзя зарабатывать. Ай-яй-яй, как ты заработала, не поделился. Ай-яй-яй. И далее по тексту. А, отпускайте в отпуск ваши. Ай-яй-яй. Все, в этой жизни вам уже можно. Вы уже воспитаны. Не ребенок, а взрослый мальчик или взрослая девочка. А то, что вы для родителей ребенок. Так это маленькая роль. Приходите к родителям домой, либо по телефону с ними и будьте ребенком. А во взрослой жизни от вас ждут совершенно других действий. Позвольте себе это. А, вина у прокурора. Возможно нет нужды юриспруденцию приносить в свою жизнь.